Из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Медик берет за Осторожно, граната! Они без медов. Осторожно, граната. Закройте меня, повразский. Да. База. Бомба установлена. Чья? Где он? Все бойцы противника убиты. Мы победили. Все Бугор, Бугор, Бугор Макрос. Да Взорвите макроса. один из объектов противника. Раунд начался. Сейчас, я еще приселибал мячик. Граната пошла. Второй гранату граната А еще деталь. Идет, не знаю, какой... Там не было, не синий. Ты хочешь? Мой желтый на желтом стоит, он женит. Синий идет, он же нет. Где снис. как больно! Я истекаю кровью крови, помогите! Команда противника не, не разбита. Миссия выполнена. Установите бомбу. Раунд, Раунд начался. Раунд. Раунд. Раунд. Раунд. Раунд. Что? Чего ёмы его убили? Здесь мы нашел. Наш вер, наш верх! Проклятие, меня задело! Ой, смотри, смотри, как стреляет, смотри, как стреляет! Брак уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд ну, начался. Я, говорю, я а побежу, Бомба взята. Бомбу, все, Да, бомбу. Будем сейчас все учиться. Ну а в ходке? В ходке, в ходке. Бомба установлена. Не идите. Ну, небольшое, а. такие говорят. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Установите бомбу возле одного из объектов. Да, палец, Раунд начался. И все уже поз познали, Бомба взята. Игрок с бомбой убит. Где, где? где? Бомба взята. Помогу, помогу, я помогу, прикройте. Не иди, Богдан, не иди, Богдан, же, не иди. Бомба прикройте. установлена. Ай, пусть стоит там, рот, вот, пусть стоит. Там <что> попал. Не упал. Справа, я упал. Ты... Раунд выигран. Команда <связано> врага уничтожена. Че, закрыли. Защитите их, стратегические на... объекты. Раунд начался. Я думаю, Два Осторожно, граната! Что? Мне нужен врач бомба установлена. Отряд а, только отряд раз. И не выстрелил. Защитите стратегический объект. Да, Раунд начался. Один не слышит, два будет. Да, это два будет сколько, думаю, два. Прокинем, прокинем, прокинем. Все хорош, квадратный вышел-вышел квадрат идет спорт. все бойцы противника убиты мы победили защитите стратегические объекты раунд начался Хорошо, хорошо, один от вас. Граната! Мы уничтожили отряд врага. Победа угу. за нами. Защитите стратегические объекты. Сейчас будет вообще гореть. Раунд Бля. начался. Защитите. Да, да, да. Погнал, да. что Если не Два врага Да, это один будет, один будет. Два. Нет. Давай быстрее. Слева, придрец, слева, придрец. слева, слева, слева ба. Ход. Бля, чего здесь базан, блядь? Бомба на два на два, бомба на два, иди на два все. А вот вс. Спасибо. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Че ты убил как-то. Защитите стратегические объекты. Раунд начался следуй за мной я что говорил пока мне будет рядом просто запешить добе все садись да что у вас есть через стену как-то мне уже два будут, да? напрягает осторожно граната где мой труп на <связь> руке слева, да закрепить, закрепить Не, не, у меня был. не, не, не, аккаунт. Все не, противника убиты, мы победили. Это было, да, судяного? Установите бомбу. бомбу нас уже просекли они кого ждут уже на два стягиваемся, все на два стягиваемся бегом не двигайся, я помогу тебе откуда, откуда верха могут быть, я сзади останусь лучше я лезну Был... Бомба потеряна. как они лагают Ранай на, типа, на пункту и за бочки 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Бомба потеряна. Бомба взята. Нет. Нет. Нет. Бомба потеряна. Не, тороп, не торопись, нет, нет. Тихо, аул, тихо, стой, тихо. Осталось на гранату попавни. Помогите. Вся наша команда через уничтожена. На нет, хуй. Хуй. Мы проиграли раунд. Нет, это хуйня, блядь, через дым там. Убивают. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд Не начался. надо, что я вступаю, просто я тебе к чрезвычному. Граната пошла! пошла! Против, граната! Видите, Багдата. Бомба взята. Еще раунд возьмем. Нормально будет. Безбежали. Граната! Осторожно, граната! Них не вариант Раш. Ой, лучший. Не иди, не иди. Да шапо. Нет, Ребят, ты, играй, не, играй, не, играй, пикайте, играй. не пикайте, не пикайте, Сап. Парень играть. Трофим, смотри, да, арка, арка пойдет. Он ар арка стоит. Арка, арка стоит, арка стоит, арка стоит он в прицеле Играта! стоит. Арка. Стоит в прицеле, смотрит, багнал, ставь. Трофим его косек. А хорошо, трофим, хорошо. Команда врага уничтожена.